Сегодня 1 апреля, а именно два года назад, в этот же день, вышел первый выпуск нашей программы. Поэтому мы просто не могли обойти стороной этот праздник и узнаем сегодня у казанцев, почему над их шутками не смеются. Почему над вашими шутками никто не смеется? Потому что я не шучу. Ну, обычно смеются, не знаю. Шутите как? Нет. Ну, нужен же какой-то определенный момент, чтобы пошутить. Нельзя же просто вот так придумать. Смеются. А над вашей? А я она не, не шучу. А пошутите как? Папа, папа, не бей меня. Сегодня же день защиты детей. А мы-то можно. Ну, так защищайся. Ну, потому что я смеюсь чужих пока. Не успеваю шутить в перерывах. Может быть, смеются? Откуда вы знаете, что они смеются? Я клоун, и над моими шутками постоянно смеются люди. Шутите как? Русалка сел на шпагат. Нет харизмы, такой родился, вырос. Я не пошучу никак. Потому что они тупые. Они слишком умные для людей, и с одной стороны, они умные, с другой стороны, они тупые, и люди их не понимают. Потому что банан. Потому что они смешной человек. Почему? Не привык шутить. А если шучу, то либо по-черному, либо так, чтобы не смеялся никто. Пошути. Клобок повесился. Большинство казанцев отметило, что просто не умеют шутить. Надо научиться. Это был соц.вопрос с Олегом Гизатова, Олега Кульбарисова. Всем пока.